Прибегаю к помощи Аллаха от побитого камнями сатаны с именем Аллаха Всемилостивого и Милостивейшего. Достатимый «Да, пророк мерами и благословлений сказал, нет ни одного дома, где прочитан был аят Кусей из которого бежал бы на 30 дней шайтаны и не зашел бы в этот дом ни колдун и ни колдунья в течение 40 ночей о Али обучи Аят аль-Курси детей, семью, соседей, во он не был не способ аят больше, чем Аят Аль-Курси. В другом изречении пророк мирами благословения говорит, о Али, господин людей Адам, мир ему, господин арабов Мухаммад, мир ему, и я не горжусь, нет в этом гордыни, господин персов это Сальман, господин римлян это Сухайб, господин Хабаши это Биляль, господин Гор это Тур, господин Дней» – это Пятница, господин Ричей это Коран, а господин Корана это Сура Бакара, а господин Суры Бакара это Аятуль Курси. Арда Билля Шайта Ни Радим Бисмиллях, Аллаху Ля илля Илляху Аллах, Величественное имя Аллаха, которое указывает на Его сущность и атрибуты полностью, и в определении говорится «Исмун он, ликулли сифатин ва асмаих» Имя, охватывающее все именно и все атрибуты, это имя Всевышнего Творца Аллах. И ни одно имя, как имя Аллах, не охватывает все атрибуты. Например, имя Алим, Всезнающий, и здесь мы видим смысл, связан только с сознанием. Про силу речи нет. Но есть атрибут Кудрат, здесь говорится только про силу но про слышание и видение нет. Поэтому, если перечислить все имена, то в действительности мы видим, что имя Аллах охватывает все имена и все атрибуты Всевышнего Творца. О количестве имен Аллаха мы говорили в толковании Бисмиллахи Рахмани Рахим. Там подробно мы об этом рассказали. По поводу самого великого имени Всевышнего Творца есть три мнения. И вот первое мнение это Аллах. «Самое величественное имя». И ученые приводят доводы. И вот мы сейчас разбираем первое мнение – это Аллах. «Самое великое» – Исма – «Арзам» – «Исм» – «Имя», «Арзам» – «Самое великое». И если ты удалишь первую букву из имени Аллах, останется «Лилляхи». И Всевышний лав в Священном Коране говорит, бисмилляхи рахмани рахим, лилляхи ма вати вал арт. И вот здесь мы видим имя лилляхи. То есть, удалив одну букву, даже все равно это имя осталось. И если мы удалим лам, останется Ляху бисмилляхи рахмани рахим, мульку И здесь мы видим смысл Аллаха остается. Если мы удалим букву «Ля», остается ху. И таким образом ученые говорят, что возможно, Аллах Allahu Аллах, конечно, лучше знает. Это предположение, предположение ученых, что самое великое имя Аллаха – это, как уже мы говорим, имя Аллаха. Это Аллах. Аллах – самое великое имя. Если кто-то скажет, так имея знания, такие тайные, секретные, владея информацией, зная самые скрытые и великое имя аллаха можно же попросить все что угодно любой двора может сделать и аллах примет и тогда любой может сделать абсолютно все что он хочет и вот на это есть такая история в константинополе жил шейх и после кончаны султана, народ захотел убить визиря. И пришли к шейху с этим намерением, дабы он посодействовал, помог в их намерении. И когда этот шейх один раз сказал «Я Аллах!» Весь народ, который пришел с целью попросить помощи, создать план убийства визира, все они разбежались в страхе. Все разбежались в страхе, и мы видим действие имени Аллаха из уст шейха. Но мы, зная, что это великое имя Аллаха, говорим, произносим, зикр делаем, но у нас не видно ни следа от действия. Почему? Разве недостаточно владеть информацией, чтобы что-то сделать? А оказывается, нет. Ученые и в данном случае данный шейх, у которых от произнесения только имени было мощное воздействие, Связь была в том, что они были очищенными. Они очистили свои души, поэтому, когда они делали двора с именем, это сразу показывало действие на ментальное воздействие. В нашем же случае знать это одно, а очищать и воспитывать душу — это Конечно, более важные для нас. -илля -илля -ху. И здесь второе мнение по поводу самого великого имени Творца. И вот здесь мы видим, нет божества кроме ху. И здесь... Второе мнение, что ученые говорят, что это не местоимение, которые переводятся кроме него, а говорят это имя Аллаха. Ху, то есть получается, для Иляха нет божества и кроме Ху. То есть в данном случае говорят, что это имя, и его мы не переводим. Кроме Ху. Как кроме Аллаха, или же кроме хусмиляхи рохмени рохаим ваилля хукум илляхунвахидун ля илляха илля ху приводят в качество вода данный аят из суры Бакара, вторая сура аят сто шестьдесят третий. Ла илля илла ла илля Мухаммаду расул Когда ты говоришь ла илля илла нет божества кроме Аллаха, или же нет объекта поклонения, или же нет объектов поклонения кроме одного Аллаха, то в этом мудрость в том, что исчезает действие людей, качество, сущность, атрибуты. То есть сужение в цели, в объекте. То есть никого нет, ничего нет, только Аллах, Цель – Аллах, а остальные, чтобы правильно поняли, как на примере слова «задачи», чтобы не говорили, что любовь к Аллаху – это крайность. Здесь нужно правильно понимать, есть слово «цель», а есть слово «задачи». То есть цель одна, а задача, для достижения одной цели много. Поэтому цель узкая – достижение довольства только одного единственного Творца. При произнесении ля иля мы отрицаем «Ля-Нет», поэтому все перечисленное исчезает действия, сущности, атрибуты э, людей. А когда мы говорим Мухаммадур Расулуло, то наоборот, действия, качество, сущности, атрибуты, все остается. Все остается. Все остается с действиями Всевышнего Творца. Ибо все Он создает и действия и наши сущности и атрибуты все с ним здесь речь идет о таухиде хакхи об истинном единобожии вера в единственного творца также говорится что таухид уровней то есть единоверие торхайт начинающих это ля или илля ля для средних это ля или илля энта И Третье, наверное, вызовет очень много вопросов, но я прочитаю, что написано в той серии. Здесь можно привести пример Мансур Халач, кто не знает, прочитает и поймет, о каком уровне сейчас я скажу. Третий уровень, третий МРТБ это... «ЛА ИЛЯХА ИЛЛЯ АНА» Начинающие поймут местоимение. В первом случае было «ЛА или ИЛЛЯ ЛА», во втором случае «ЛА или ИЛЛЯ АНТА», и в третьем случае «ЛА или ИЛЛЯ АНА». Тема, конечно, глубокая, но история с Мансуром Халач поможет дойти до правильного понимания Муфасира, шейха Исмаиль Хакебу Русави. Это было и это есть. Вот такие виды хода Единобожиям. Сказал нам Муфасир Эльхайуль Каюм, Хай, -хай живой. В словаре говорится, что это означает жизнь. Антонин слова смерть. То есть тот, у кого есть чувства. Движение, почет, это качество, присущее человеку, живой. Но мы говорим о создателе человека, о самом Творце. Здесь говорится, что слово хай, которое мы говорим о живой, его смысл означает... Постоянный, вечный, и тот, для которого нет пути к смерти, вечный, тот, который описан качеством вечным, известно существующим, качеством живой. аль Сущи. Как мы говорили в Суре Фатиха, Каме, Якуму, Каемет, Мукайм. Мы говорили в Суре начало Суры Бакара Эльфлямим. И вот у нас И здесь Кайюм. Сущий имя, которое присуще Всевышнему Творцу, означает «существование». Мубалага, только тулькаи, вечное существование, устраивает и управляет всеми делами, действиями, и в создании, и в пропитании, и в достижении, это вот все связано с именем Всевышнего Творца аль каюм И также в его существовании ничего не нужно, нет необходимости, как в нашем случае для существования нужен кислород, Еда, тепло, иногда холод, воздух, движение, невозможно лежать, прикованный к постели, то есть нам все нужно, не только еда и движение, характер. Что же касается Всевышнего Творца, то Он в существовании ни в ком и ни в чем не нуждается. И эти две имени аль как раз является третьим мнением ученых, что эти имена являются Исмараза а самыми великими. И здесь, конечно, есть довод. Известно, что Исаина Мирами и и да когда он желал оживлять покойных, Едеру Бихазедура, он совершал молитву с этими именами. Яхайю Якаю. О живой, о сущий. В книге ат та ан говорится по поводу третьего мнения и аль хай юл что воистину, если бы не было бы имени аль хайю живой, то возник бы вопрос, как все всеслышащие, Слышал бы, если он был бы неживой, как всевидящий видел бы, если он был бы неживой, как он был бы говорящим, если он не живой, как он желал бы, если был бы неживой. Отсюда Альхаю живой, является тем, что является охватывающим Другие имена, чтобы они тоже были. И это является доводом, что «Аль-Хайю Исм А'азам» и также имя «Аль-Кайюм» – «Сущий», «Существующий» тоже охватывает все атрибуты Всевышнего Творца, ибо только «Существующий» может создавать пропитание, иметь качество воля, желаний и все остальные качества. Поэтому «Аль-Хайюль-Кайюм» — это третье мнение по поводу «Исм-Ахзам». И вот мы узнали три мнения по поводу «Исм-Ахзам». Вот три варианта. Три мнения, три версии, что является истиной, ведом Аллаху, нам же остается услышать, узнать и познать. И как-то спросили у Абу Язид аль-Басталами. Худдисиасирух именно о великом имени О Исма Азам, На что он сказал? Исму Лейселяху Хаддун Махдут. Нет границ, говорит Абу язид Аль-Бастами. Освободи свое сердце. Поминай его с тем именем, которым ты желаешь. Поэтому мы, не зацикливаясь и не тратя время на поиски, мы делаем зикр, поминаем Аллаха, потому что сам Всевышний Аллах сказал, Бисмилляхи рахмани куркум. Поминайте меня, я вспомню вас. И здесь есть интересная история, как один человек услышал, что некто знает самое великое имя Аллаха, и пошел к нему учиться. И пришел к нему и говорит, я услышал, что вы знаете самое великое имя Аллаха, самые тайные, секретные, и я хотел бы у вас учиться. На что ему учитель говорит, иди-ка ты сядь вон на тот мост и понаблюдай до вечера, вечером придешь и мне расскажешь, что кого видел. Этот человек уходит и сидит до вечера, затем приходит и рассказывает учителю, что он видел. Кто шел, куда шел, откуда, он все видел и рассказывал. И потом, когда он рассказывал про одного старика, учитель говорит: вот, стоп, стоп, стоп, здесь поподробнее. Что говорит, ты видел? Как старик шел, вышел из леса, нес дрова, напали разбойники. Побили его потом. Потом старичок собрал дрова и пошел дальше. Вот тут тебе говорит, вопрос, учитель говорит. Если бы ты знал самые тайны имя Аллаха, что бы ты сделал? Тот говорит, я бы прочитал бы дуа, использовал бы самый великий имя Аллаха и разнес бы, говорит, тех разбойников, чтобы помочь этому старику. Прослушал его учитель и говорит, да, так сделал бы, да, значит. А знаешь ли ты, что тот старичок, как раз таки, он научил меня этому имени? Вот из этой истории мы видим уровень человека, то есть... Там старичок, зная это имя Аллаха, не использовал, чтобы вдребезги разбойников. То есть, как мы идем по пути по сонне Пророка Мухаммада, да благословит Аллах и приветствует, и напоминаем историю города Таиф, когда ему кидали камни, сломали зуб. Пришел ангел и сказал, хочешь, я их уничтожу за то, что они с тобой так поступили. На что пророк сказал, они не виноваты. Поэтому, если бы мы оказались на месте пророка, если бы нам бы сказали, хочешь, я их накажу, я даже боюсь спросить, чтобы мы ответили. Поэтому нам остается лишь копировать пророка и быть милостивыми, и желать добро абсолютно всем. Всем желать добро – это и есть качество верующего, качество настоящего мусульманина, который говорит, что он живет по сунне Пророка Мухаммада салляллаху алейхи не одолевает, ни дремата и ни сон. Сон присущ созданием, созданием дабы они отдыхали. Как говорится в суре Небе, 78 -я сура, аят 9, -й. 9, бисмилляхи рахмани рахим. И мы сделали сон, ваш сон, чтобы вы отдыхали от тягот трудов. Говорится, что сон — это брат смерти. Смерть — это антоним жизни а всевышний творец он живой и истинный и ему не присущи антоним жизни ведь он имеет атрибуты совершенные он далек от минусов далек от качеств не присущих ему. От недостатков он далек. Передается, что Муса алейхиссалям спросил у ангелов, а спит ли наш Господь? На что Всевышний Аллах не спасла откровение и им, чтобы они, ангелы, держали пророка в состоянии бодрости три дня. Затем Аллах сказал пророку Моисею взять две посуды полной воды, и он взял. Затем одолел пророка сон, то есть он заснул, и он разбил посуды, после чего Аллах ему внушил и ми эм Мсякуссама арт. Воистину я держу небеса и землю, силой и могуществом. И если меня одолеет сон, то непременно они тоже исчезнут. И тоже также сказано в книге Аль-Кешеф. И как сказал наш любимый пророк, Весен Аллах не спит и ему не нужно спать. У него нет такого качества, как мы видим из хадиса, уставать и желать отдыха, отпуск, ибо это есть минус, после трудной работы посидеть или же полежать, это все присуще нам творениям, то есть людям которые работают трудятся устают и по воле и по милости всевышнего творца отдыхают сон это тоже милость аллаха Леху нафи на -ва фильм -а -а". ляху ему одному таксис то есть только ему одному, опять же, идет с того, что предлог родительного падежа стоит в начале предложения. Поэтому мы говорим только ему одному принадлежит все то, что находится фи. доступивается да, в, то есть внутри, но мы не говорим в небесах. Мы говорим все, что на небесах, и все, что на земле. В этом аете мы видим божественность, и что он является Творцом и Создателем, и хозяином того, что находится на, небес, на небесах и на земле, и без. товарищей то есть он единственный он один хозяин на небесах и на земле но если кто-то спросит сейчас мы не видим что он хозяин ведь сейчас люди делают все что хотят люди правят то на этот вопрос мы видели, разбирали в суре Фатиха, аят был Малик-Яумиддин четвертый аят суре -Фатиха. в тот день не будет ни одного хозяина только он поэтому в он говорит Малик-Яумиддин он один владыка и царь сейчас же Всевышний дал волю всем, поэтому мы видим, что хозяин тот, у кого есть сила, пока Всевышний дает разрешение людям делать все, что они хотят. Но в суд на день люди не смогут делать, что хотят, а будет только воля одна единственная и видимое И все увидят, что в сотный день только один хозяин. Это в Суре Фатиха. И если кто-то спросит, почему в Аллах не сказал «Легус сама валь арт»? Почему «Харфаджар фи»? По какой причине? Предлог Фи, который приводится в, употребил Сьюжный Творец, и в чем мудрость данной буквы? Ответ, что именно не просто небеса, а именно те, кто на небесах. Мы знаем на небесах ангелы, и поэтому Аллах сказал все что на небесах это принадлежит ему и аллах не сказал земля принадлежит ему а сказал все что на земле он владеет то есть люди животные природа время все принадлежит ему поэтому всевышний аллах сказал Фил ОРДЫ МАН ЗАЛЛАЗИЯ КТО? КТО ЖЕ? ЗА ЗА Мы знаем, есть имена ЗИНУР ЗУЛЬКАРДА ЗУЛЬХИДЖА Это частица ЗУ, ЗА, В зависимости от падежа В данном случае ЗА Падеж МАНЦУП, насуп, То есть Винительный падеж, поэтому ЗА ЗА Или же В именительном ЗУ В родительном НУР родительный падеж, а значит, обладатель хозяин, аль который, яшфау, будет заступаться. То есть, кто обладатель заступничества, عنده, перед ним, кто может заступаться. И здесь именно данный аят является... Доводом, что заступничество сотый день будет, откуда мы знаем? Или из нихи? Без его разрешения, без его дозволения. Отсюда можем сделать вывод, что кто будет заступаться, тот, кому Аллах разрешит, кому дозволит. Вот это исключение мустахна илля означает, что заступничество будет, но не все, но будет, поэтому отвергать заступничество невозможно. К тому же есть хадис пророка, где он говорит, будут заступаться в сотый день. Трое. Три заступника в день. ЛНБАУ, Темме ЛемеУ, Темме будут заступаться трое пророки после них, то есть пророков, когда они закончат. Ученые на втором месте будут заступаться ученые, а после ученого будут заступаться мученики, то есть шахиды, те, которые отдали свою жизнь на пути всевышнего творца стремились постичь его достичь его довольства лицезреть его и всем сердцем все находились в мечети по если они пакет этот мир с этим намерением на пути всевышнего творца, или же на поле битвы, или же на поле Ирфара Калиматилля, то есть в возвышении имени Всевышнего Творца, в распространении истинного знаний Священного Корана и Сунны Пророка, то они есть шахиды, и они, исходиться, как мы видим, будут заступаться и будут иметь шафарат, заступничество. Плюс к этому, мао они отвергают заступничество, группа. И здесь говорится в толковании, что без его дозволения, без его разрешения, здесь есть два варианта. Первый, что это... Предложение Иллябизниги связано с предложением ЯШФАРУ, то есть засобница будет только с его разрешением. А второе это то, что здесь местоимение никто, оно скрытое местоимение. И в этом случае вопрос. То есть кто они, которые перед ним будут заступаться? Здесь нет отрицания, что заступничества не будет. Вопрос только, кто они? А о них мы только что говорили. Три категории. И иншаллах мы будем... Надеюсь, надежда, что или вторая категория – те, кто будут заступаться, а возможно и третья, так как у нас родственники, верующие, нуждаются в заступничестве. Мы, естественно, тоже нуждаемся, но желаем все-таки и за них тоже Заступаться. Если Аллах, конечно, нам это позволит, ибо у нас очень много родственников, которые еще на пути, на пути к познанию Всевышнего Творца и достижению Его милости и счастья не только в этом мире, но и в мире будущем. В книге Это Улят Аль-Наджмия» говорится, про пророка Алихисайт Васалла и про слово Аль-Макам Аль-Махмуд. В Азане мы его всегда читаем, восхваленное место. И здесь нужно понимать правильно, что это не физическое место, а это называется степень, то есть положение. Здесь нужно думать именно о том, что мы говорим о то есть заступничество. Это мы просим для пророка. И если кто-то спросит, а зачем мы просим, разве ему это надо? Так же, как и салават, так же, как и намаз, это нужно только для нас. Намаз Всевышнему Аллаху не надо, это нужно нам. Салават Пророку читать ему это не нужно. Не нужен ему наш салават. Салават нужен нам. Для нас польза в чтении Салавата Пророку. И в чтении дуа после Азана, где мы говорим Эти мы говорим. Тай ему это положение, чтобы он заступался. И здесь говорится в изречении, что Пророку был дан выбор, или же зайдет половина общины в рай, или же выбор шефарат, заступничество. И Пророк говорит, фахтер то шефарат я выбрал заступничество. Также передается, что пророки, алейхимус салям, мир им всем, придут к нашему пророку, салли алейху в сотный день, для шафарата, и он скажет «Я для этого», то есть «Аль-Макам-Аль-Махмуд», восхваленное место, которое обещал Аллах ему в сотный день, Совершив земной поклон и восхвалив Всевышнего Творца, ему в сотный день откроются двери, которые не были открыты никогда никому, двери заступничества. И с разрешением Всевышнего Творца будет право заступничества для ангелов, для посланников, для пророков и для верующих. Все люди будут идти к Адаму, чтобы он им помог, рассыпаться за них, но он скажет, что я совершил оплошность, не могу, и он окажет на других пророков, они же будут указывать на свои нюансы, и Шейс, алиссалям, и Ибрахим, алейхиссалям, и Айса, алейхиссалям. и все пророки будут указывать на следующее, на следующее, и когда люди придут к Иисусу, алейхиссалям, к Аисе, он скажет, вот тот господин, идите к нему, он вам поможет. И все придут к пророку Мухаммаду Мустафа, мирами благословения. И пророк... Тот, кто первый начнет Шафарат делать, вступаться за свою общину. После него остальные пророки, после пророков, приближенные к Аллаху люди, Аулия, Уали, затем верующие будут заступаться за людей и последний кто будет заступаться это Рахимин сам милостивый самый милостивый из милостивейших и это Аррахман будет заступаться сам Всевышний Творец и имя это его Аррахман Всемилостивый он будет заступаться. И если спросите смысл заступничества Всевышнего Творца, то это означает, что Всевышний Аллах не оставит навечно верующего в аду. Если человек был верующим, му'мин, были грехи и если были очень мало благих дел, и если он попал в ад, то он вечно там не будет. Всевышнего оттуда выведет. Вот это называется заступничество Всевышнего Творца. Это шафиратулла. Заступничество. ма <звы> Яволяму знает. Знает Аллах. Ма Все, что находится между их руками. То есть, как мы знаем, руки у нас впереди в основном. И этот смысл означает будущее. То есть Аллах знает их будущее. И также можно понять, Аллах знает то, что они не скрывают то, что они открыто имеют, что-то, Аллах это знает. И то, что сзади, то есть то, что скрывает человек сзади, можно понять. Также можно понять смысл «сзади» означает «вчерашний день», то есть «прошлое». И вот из этих слов как минимум два смысла выходят. Спереди, сзади, будущее, настоящее и прошлое, все, что сзади. И третий смысл ⁇ это что открыто и что скрыто. Аллах все знает. Знает Он, что у нас было в прошлом году. И также знает, что будет в будущем году. И Он знает, что мы от кого-то... Скрыли и что-то мы открыто делаем. Он абсолютно все знает, Явлему знает наше положение в этом мире и положение в Ахироте Священном Аллах, Это все знает. И один момент. Это предложение. Аллах знает, что в будущем, что в прошлом. Это предложение идет после предложения, связанного с заступничеством. И здесь еще один смысл, что Аллах знает состояние заступников и состояние тех, за кого будут заступаться, то есть вознаграждение или же наказание. Вытекает и такой, и такой смысл от того, что Я мама байна идихма идет после предложения, где говорится про заступничество. Валяй юхайту набишей михи илля Никто не знает и не может постигнуть ничего из его мудрости и знания, абсолютно ничего, Илля бимаша. кроме того, что он разрешит и дозволит, научит, даст علم, знание не ангелы не ни пророки никто лишь после его разрешения поэтому прочитав что то или услышав мы должны делать дуа, чтобы Аллах разрешил нам понять «Усвоить и спустить до сердца, ибо знания, которые не дошли до сердца, могут навредить, как на примере сатаны, который был учителем ангелов, из-за чего и говорят падший ангел, хотя мы знаем, он не был из числа ангелов, но учителем ангелов он был, да, это верно». И раз мы говорим, что он был учителем, у него было огромное знание. Но знания ему не помогли, он все равно оказался далеким от милости Творца. Поэтому знания только тогда, когда они спустятся до сердца, только тогда они принесут пользу, иншаллах. Васира курси юху вал валарлу Васира шире, обширнее курси юху его курси курси это в словаре то, над чем сидит человек, но по отношению ко Всевышнему Творцу понять смысл стула невозможно, ибо мы знаем, Всевышний Аллах, он не имеет минуса, который называется граница, и если кто-то скажет, что он утвердился, сел на курсе, то здесь вариант первый. Как мы сказали, Всевышний не имеет границы. И если кто-то скажет, что он сел, тогда вывод получается, что он теперь имеет границы. А это уже приближение к Куфру, то есть к иноверию, если человек скажет, что Всевышний имеет границы. Но второй вариант. Всевышний не имеет минуса, который называется граница, ширина, высота, длина, масса, как мы используем в творениях Всевышний Творец, и он не имеет таких терминов. У него нет массы, нет размера и нет границ. И если человек скажет, что Всевышний сел на курси, тогда второй вариант, что курси стал таким же всемогущим, как Всевышний Аллах, то есть тоже в результате рассуждения получается, не имеет границы. А это уже Тема называется «ширк», то есть «сотоварищ». Раз Аллах не имеет границы, сел на курси, тогда курси тоже не имеет границ. Но курси – это творение Всевышнего Творца, и он не может быть одинаковым с Творцом. Отсюда вывод. Всевышний сесть или же утверждаться на курси – не просто не может, а это невозможно. Потому что кто рассуждает, что он сел, как некоторые говорят, он сел, но не как мы. Когда человек говорит, что он уже сел, как сел, как мы сел или не как мы сел, он уже отходит от ислама. Это уже куфр. Поэтому мы не говорим, что курси, как курси в нашем в как кресло. Ибо когда мы говорим «люди боролись за кресло», никто же не подумает, что это кресло – это мебель. Все подумают, что это метафора в значении правления. Поэтому и Всевышний создал Курси, дабы показать свое могущество. Курси – это его творение. И Васира Курси Юху и его трон обширнее, и его власть, можем сказать, мудрость можем сказать, его знание, самавати валь арт обширнее небес и земли. Здесь нужно понимать в значение мяджаза, то есть в переносном смысле или же в прямом смысле, но как трон огромный, или же как знание власть, ибо суть того, что Всевышний сотворил его, это было показателем его могущества, а не с целью, утверждение или же, как говорят, вознесение, ибо это тоже, если размышлять, слово возвышаться означает сначала быть низким, а потом возвышаться тоже противоречит учениям шариата, и мы так не говорим, а говорим, что есть трон Всевышнего Творца, и он, шире, чем небеса и земля, то есть охватывает и небеса, и землю. В хадисе пророка Мухаммада, вассалям, говорится, что в сравнении курси «небес и земли», то «небеса и земля» как кольцо в пустыне. А курси в сравнении с аршем, как кольцо в пустыне. Поэтому курси – очень огромное творение. И арш, как мы видим из этого хадиса, еще больше, чем курси, огромное творение. Влая у духу хиф влогома и ля у духу не тяготит, нет нашакат то есть тяжести, трудностей, хиф влогома. Сохранение небес и земли. Для Всевышнего легко сохранить и малые, и большое, и время, которое Он создал, подвластно Ему. Поэтому мы два делаем, а Всевышний как говорит Всевышний, Всевышний, в Всевышнем Священном Коране, принимает и отвечает за нашу мольбу. Ему это очень легко. Лагуэль Рали Юль Радзим Рали Великий Выше всех творений. В завершении хадис пророка Мухаммад Мустафа асалям, говорит Воистину самый великий аят в священном Коране это аят Аль-Курси и кто его прочитает Аллах отправит ангела который будет писать благие дела и сотрет его грехи, начиная с этого часа до завтрашнего дня. Здесь мы видим величие этого аята. И воистину ни один аят в Священном Коране не имеет собственного названия. Каждая сура имеет название, но не каждый аят имеет название как Аят Аль-Курси. И также передается от Али, «Карам Аллаху из реченька говорится, кто прочитает Аят Аль-Курси после намаза, ничего не будет препятствовать ему, Зайти в рай, кроме как смерть. Единственная причина, зайти в рай, это будет смерть, если он будет читать после каждого намаза аят курси И также из-за прочтения аят будет под защитой Аллаха его душа, он сам, его сосед сосед соседа и дома вокруг него вот какие огромные пользы есть в чтении айтоль курси который мы читаем не только после каждого намаза но и при выходе из дома и так как учил нас пророк учим своих детей дабы достичь довольства Аллаха и достичь заступничества, инша Аллах, быть счастливыми в обоих мирах.